Здравствуйте! Я хотела бы представиться. Меня зовут Людмила Михайловна Белетаева. Сегодня мы прошли курс «От а до я». Это работа ассистента со стоматологом. Провела нам курс Ерофеева Елена Георгиевна. Отличный курс, который действительно дал мне очень многое. Я себя пробую сейчас в первый год только помощница, помощница стоматолога, ассистентка. Ранее работала в хирургии, неврологии, в онкологии. Стоматология очень интересная. Что я для себя подчеркнула сегодня в этой программе? мне очень понравилась работа со стоматологическим материалом, также кофер, кофердам, который я еще не пробовала в своей работе. Всему нужно учиться, и я призываю всех своих коллег, которые чего-то хотят достигнуть, приходите, учитесь, развивайтесь.